Привет, аудитория. В эту субботу у нас пройдет номерной турнир UFC 280. На очереди у нас главный бой турнира в легкой весовой категории между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливьерой. Давно все ждали этого боя. Вот он наконец-таки состоялся. Оливьера дал добро. Ислам, это понятно, давно уже давал добро. Оливьера все хотел подраться с Конором, хотел денежный бой. Ну, что есть... То есть. Так, не буду затягивать видео и подробно рассказывать про каждого бойца. Это довольно-таки известная личности, поэтому, в принципе, сразу к делу. Но в стойке Чарльз будет иметь преимущество в размахе рук на 9 сантиметров, что на самом деле довольно-таки существенный показатель, если бой будет проходить именно в стойке. Но я бы не сказал, что это опасный нокаутер, но удары у него достаточно точные и быстрые, чтобы с очередного попадания отправить оппонента в нокдаун как минимум. Ну, по технике в этом аспекте боя я бы, в принципе, отдал небольшой перевес в сторону Оливеры, так как Чарльз показал нам больше того, что он может в этом аспекте, умеет в этом аспекте, чем тот же Ислам. Ну, что касается Махачева, ну, это довольно-таки осторожный боец, осторожно ведет бой в стойке, И это больше похоже на маскировку и поиск возможного шанса для перевода своего оппонента на землю. Да, Махачев может попасть и уронить соперника, но это не будет его приоритетом в этом противостоянии просто потому, что это риск пропустить самому, что он есть хорошо в титульном-то бою. За шаг от чемпионства, можно сказать. Но что касается борьбы, тут явно перевес на стороне Если чем он вероятнее всего и будет пользоваться в этом бою в этом аспекте боя Оли, э, ну, Оливьера ему я думаю что не конкурент да чарльз хороший борец когда дело касается не бойцов в этом аспекте но серьезные представители этого направления доставляет ему проблемы Ну тот же Майкл Чендлер. Ну, в бою с Оливерой я борьбы Чендлера не видел, в принципе. Да не видно было э, борьбы от Чендлера и в бою с Гейджи, и в бою с Фергюсоном. И на самом деле в геймплан Майкла на бой уже давно не входит борьба. Он позиционирует себя в последнее время как зрелищный рубака, что-то наподобие э, Гейджи. Но что-то, мне кажется, связано это не с каким-нибудь э, э, его геймпланом, э, там как он говорит, я там буду показывать себя со стороны яркого бойца UFC, чтобы за меня болели. Да нет, мне кажется, тут просто тупо травма, которая вполне может себя проявить, если Чендлер часто будет бороться, и, возможно, пойдут какие-то осложнения. Ну, кто еще с, с Оливьерой был из борцов? Ну, Кевин Ли. Ну, на самом деле, Кевин Ли влял Оливеру, как хотел, пока, как обычно, у Кевина не закончился бензобак, и он не сдался Оливьере. Фергюсон, Паре Гейджи, да, это высокоуровневые бойцы, но это не борцы. Если Монхач выйдет на бой не заряженным на досрочку как это сделал тот же Гейджи. Никуда не будет спешить, а просто будет делать свою работу и искать возможность. Я думаю, это верный ход для получения долгожданного титула. А учитывая уровень дисциплины в команде Нурмагомедова, я думаю, что стоит ждать победы от Ислама. Я считаю, что это будет досрочка, а именно сабмишин от Махачева. Вполне вероятно, что в первых раундах. Вряд ли это будет граунд энд паунд, потому что это может дать пространство Оливере для возможности привести болевой Коэффициент на победу Махачева с Абом 3. И это, я считаю, что довольно-таки неплохой коэффициент. И, скорее всего, я это и заиграю. Может, как вариант, присмотрюсь к победе Махачева с Абом в первых двух раундах, если дадут такой исход. Но вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Также я выложу в субботу варианты ставок на другие бои. Может быть раньше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Также подписывайтесь на на YouTube-канал. Тут Я стараюсь подбирать для вас адекватные коэффициенты, делать объективные прогнозы. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока!